А кто откуда И с кем все ясно И с кем уютно, и с кем опасно если бы некода не к одним, то почему к другим И если бы не одним, то почему к другим? Уведи меня, ангел, веди далеко, чтобы встретить тебя, где уже не боюсь, Через сотни причин, не оставив лечи в дом, где горит свет.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 Уведи меня, ангел, уведи далеко, чтобы встретить себя, где уже не боюсь Через сотни причин, Не оставив речи В дом, где горит свет.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 не оставив причину, В дом, где горит свет. в дом, где горит свет в дом, где горит свет Приятно принести эти песни на сотворчество, они еще никогда не исполнялись для публики. Как говорят знающие люди, один концерт равен 10 репетициям. Вот. Ну, вот концертное выступление. Хотя здесь это не концертное выступление, а делишься. Песня Живи, живи, живи, живи. Живи, живи, живи А меня опять уйли стихи Столько ночей без тебя, про тебя Голос ничьи Живи, живи Живи, живи, А меня опять увели стихи. Столько ночей без тебя, про тебя Их нет ярче, ты свобод Моя, ты крылья мои Мне без тебя везде клетка, Мне без тебя везде клетка, эти мыги мои Чтобы идти, не оставив следы, Опоры, Вы линий, опоры из автомобильных и неэлектрических передач Ты свет, ты звук, ты сердце стук. Меньше секунды чувств ближе двух. Столько ночей я к тебе, по тебе голос ничей. Ты, сердце, стук Меньше секунды, чуть ближе двух Столько ночей тебе, о тебе Их нет ярче, ты свобод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 Живи. Меня приведут к тебе стихи. Неповторим сердечный стук. Живи, живи, живи, живи. Ведут к тебе стихи, Чей голос спел неуловимо. Сердечный стук переначал И никому не говори Свой адрес, гражданин земли.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 Твой адрес, гражданин земли Покуда еще ты любимец неба Покуда еще ты любимец неба Покуда еще ты любимец неба